Я отдельно хотел бы обратиться к нашему уважаемому консулу, генеральному консулу городе Казани, высказать благодарность а, за то сотрудничество, которое у нас идет с федеральный федеральным Университетом. Мы всегда находим поддержку а, на вашей стороне, а, вы оказываете нам эту поддержку. Вы всегда находитесь в очень плотной и тесной взаимосвязи со студентами, которые обучаются в нашем университете. Не только вы в Институте в международных отношений, где, наверное, на самая обширная и разнообразная диаспора иностранных студентов, в целом в университете.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 Министерство иностранных дел Российской Федерации представляет нашу страну за рубежом в странах СНГ, в капиталистических странах, ведущих западных, в том числе и в организации объединенных наций.